1 ноября в актом зале учебного здания Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета состоялась открытая лекция министра финансов Республики Татарстан Радика Гайзатулина. Тема лекции – основные характеристики бюджета на 2018-2020 года. Лекция по традиции началась с приветственных слов, в которых сам министр отметил, что студенты, приглашенные на лекцию, уже проходили тему бюджета, и его задача как лектора – это рассказать о новой информации и добавить свежих цифр. В лекции участвуют студенты, которые прошли эту тему, и мы э, хотели дать определенную новую свежую информацию. Кроме этого, Радик Гайзатуллин выразил надежду, что многие студенты, которые присутствовали на лекции, будут устраиваться на работу именно в Министерство финансов, объявив, что сейчас около 85% сотрудников Минфина – это выпускники Казанского федерального университета. Я думаю, многие из вас в дальнейшем будут работать У нас, в Минфине, потому что в Министерстве финансов порядка 85% Специалисты работают, это бывшие студенты финансового, гражданского финансового экономического института, и тем Поэтому, я думаю, среди вас тоже будут э, такие же классные специалисты, которые в дальнейшем будут у нас работают. Само собой, что лекция не могла пройти без повторения Азов экономической теории. Именно поэтому лектор повторил для студентов, что такое дефицит и профицит бюджета. Также напомнил, как именно субъекты Российской Федерации финансируются для погашения дефицита. Олег кашин Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.